Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье, ребятка. Наш фундук с красными листьями. Уже подрос хорошо. В этом году будут орешки. Много будет орешков. Я, Вот так. Фундук с красными листьями. Красавец. Там зелеными листьями фундуки. Ну, красиво. А за орешками к нам пробегает белочка. Постоянно. Так что урожай получается и нам, и белочки. Ну и все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенья. Красивый фундук. Сегодня 16 мая 2021 год. 21 года. 16 мая 21 год. 2021 год.